Дордочки с фаршем – это прекрасная альтернатива котлетам, которая внесет изюминку на ваш стол, сделает его более оригинальным и праздничным. Да-да, дордочки с фаршем можно приготовить к празднику. Дордочки с фаршем я полюбила сразу по нескольким причинам. Во-первых, это вкусно так же, как и котлеты, которые я обожаю с детства. Во-вторых, это очень оригинально, нравится и моим деткам, мужу, в-третьих, Готовится очень просто и достаточно быстро. В-четвертых, экономно, этот список можно продолжать и продолжать, но я вам советую просто записать рецепт, как приготовить дордочки с фаршем и в ближайшее время приготовить их. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Репчатый лук мелко порежьте натрите на терке или измельчите в блендере и смешайте с фаршем к этой смеси добавьте измельченный чеснок яйцо соль и перец по вкусу хорошенько перемешайте фарш вафельные трубочки нафаршируйте подготовленным фаршем жду ваших лайков и комментариев Два яйца взбейте с небольшим количеством молока солью и перцем, в отдельную миску насыпьте панировочных сухарей. Обмакните каждую трубочку сначала в яйцо, затем в панировочные сухари, затем снова в яйцо и снова в панировочные сухари. Жарьте трубочки на среднем огне до образования золотистой корочки, слишком долго не жарьте, чтобы трубочки не подгорели, до готовности их мы будем доводить в духовке. Выложите обжаренные трубочки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Дордачки с фаршем готовы. Подавайте их горячими и кушайте с удовольствием. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество. Далее. Трубочки. 10-12 штук. Вафельные. Фарш. 300 грамм, лук репчатый, 1 штука, чеснок, 1 зубчик, яйца, 3 штуки, молоко, 50 миллилитров, сухари панировочные, 3 столовые ложки, соль, перец, по вкусу, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем приятного аппетита, жду вас снова.